Что-то хорошее за, за свой же счет не просить у России да, денег под какие-то программы для реализации каких-то каких программ в республике. Так сегодня делает Кадыров. Сегодня, допустим, Кадыров захотел построить дорогу на казино Ам, например. Что он должен сделать? Министерство автомобильных дорог должны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 понимание абсолютно основано на вот этой пропаганде, которую вы смотрите. Но ну как может Россия давать деньги, если нефть, которую которая качается в Чечне, она уходит в Россию, и ее продает Россия, ее продает Сечину, Роснефть, качает Роснефть и продает Роснефть, а потом с этих денег нам, ну не нам, а Кадырову присылают какие-то Средства, это называется дотациями. Но это не так, что в Магадане, допустим, золото вы, вырыли, ну, добыли где-нибудь в Тюмени, значит, газ с нефтью добыли, а потом из этого нам прислали дотации. Да, а в Чечне ничего не добыли. Не так это. Это в Чечне добыли, как и в Тюмени, как и в других местах добывается. Также в Чечне добывается, все уходит туда. Потом оттуда нам что-то возвращается. Вот как это работает. Поэтому это мы даем дотации России, а не Россия нам дает дотации. А что касается за я Россию или против, я против России. Пока она является оккупантом на наших землях, пока она не отпускает нас, держит нас, я отношусь к ней враждебно. У государства должны быть люди, которые собирают закат и раздают бедным, если шариат действует. Ты утверждаешь, что Ичкерия была шариатской, но там этим не занимались, а строили себе дворцы. Ну, э, во-первых, это не условие, что должны быть такие люди, это не условие. Условием является, что закат должен выплачиваться. А вот уже там будут люди, которые будут это собирать, будет э, государственный орган этим заниматься или не будет, это не является условием, такого нет. Столпом в исламе является выплата, а не взимание, понимаете, это разные вещи. Поэтому я с тобой, конечно, согласен, что вообще правильно это, когда налоговая, налоговая служба, там, орган, или назови его там, органом по закату, как хочешь, когда есть такой орган, и когда людям, людям есть, не нужно задумываться, кому заплатить, а они просто туда заплатили, и они абсолютно доверяют ему, и он уже распределяет этот орган, распределяет, кому надо, это грамотно выстроенная система, и здесь с тобой спорить не буду. Но говорить, что это условие, это неправильно. А что касается в Вичкерии, а, был ли такой орган? В <смех> Вичкерии а, много чего не успели сделать, но я тебя уверяю, он бы там был, если бы нам дали бы такую возможность, то он бы там был. Но акцентировать внимание на дворцах неправильно. При вот в такой вот системе, где есть орган, где абсолютно как бы максимально так, такая исламская страна, скажем, она абсолютно шариатская, вот просто комар носа не поточит, бывает такая вот идеальная страна, в этой стране будут дворцы, потому что в этой стране будут богатые люди. И они имеют право на свое богатство, они имеют право это свое богатство тратить, куда они захотят, построить себе дворец, если он им нравится. Это, ну, это не является чем-то плохим ставьте ты богатых людей, они же могут заплатить этот закат со, своих, со своего богатства и построить себе дворец, купить себе дорогую машину, купить себе частный самолет, яхту, гонять ее по Сонжи. Но могут люди, если у них есть деньги. В чем проблема? Если они заплатили этот налог со своих денег, то их бюджет чист, он абсолютно халяльный. Пусть они не тратят его куда хотят. Ну, помимо запретного, я имею в виду, на все то, что дозволено, и могут его тратить. Так что если люди у нас строили себе дворцы, как ты говоришь, ну, за может они заплатили за этого и построили себе дворец, в чем проблема?